У меня есть миссия, я хочу экономическое чудо в стране сделать вашими руками. Если я буду с командой внедрять у каждого из вас, то у меня не получится. Я уже ночами плохо сплю, потому что у нас поток увеличивается, а я хочу еще отдыхать. Значит, у нас есть инструменты, инструкции, вот типа таких тетрадок, которые вы можете взять и внедрять самостоятельно. На самом деле ничего хитрого в этом нет, просто берете и делаете. Практика показывает, что выдержки хватает не у каждого, только у самых стойких бойцов, потому что... Рутина, вхоячка текучка. Мы поэтому придумали такой инструмент, у нас координаторы за руку ведут, и делают так, что у вас просто выбора нет, вам придется внедрять. Значит, но тем не менее технически любой может внедрить это без нас. Любой. Потому что все уже есть в видеороликах, в инструкциях, в правилах, в шаблонах, все там записано. Как измерить результат? Значит, есть три ключевых направления, на которые влияет системная работа. Скорость. Скорость реализации проектов увеличивается в 2-4 в раза по сравнению с тем, что было у вас раньше. Это свобода от рутины и текучки. У руководящих постов возникает возможность заниматься стратегией, а не текущим оперативным управлением. И строится карта целей, вставятся в работу проекты не от того, что что-то сломалось, а от того, что мы видим, куда дальше идти. И стабильность продукта. Рекламации от клиентов уменьшаются в 2-4 раза тоже за счет того, что мы обеспечим стабильное качество на выходе. Вот три критерия, по которым можно проверить, системная работа зашла или у меня ничего не получилось.